Итак, потоки, о которых мы сейчас с вами работаем, потоки достаточно высокие. Человек, находящийся в рамках эгрегориального мира, сам их брать не может, с очень редким исключением. Как правило, право на обладание и право на принятие этого потока регулируют окружающие сознания эгрегор. Они этими потоками владеют, стараются узурпировать власть как можно жестче над этими потоками, начиная от потока любви, как силы природы, как возможность соединения всего со всем, так и поток знаний, это возможность разъединения. То есть это да, еще раз повторяю, это не поток в чистом виде, это скорее потенция, которая берет поток творчества и что-то с ним делает, да, как бы распределяет его на плюс и на минус да, вот таким вот образом, то есть, грубо говоря, задействуя на, одном, на одних импульсах задействуется первоосновая традиция, на других импульсах задействуется первооснова свобода. Человеческое сознание обычного человеческого плана находится внутри третьего круга, то есть в рамках первоосновы любовь, ненависть, жизнь, смерть, к этим потокам подходить не может. Это состояние непримиримости, нерастекаемости и обязательно разотождествления себя с окружающим миром. Вот это вот чувство оно обычно на потоке знаний превалирует. Почему так надо? Во-первых, поток знаний, как мы с вами уже выяснили, обладает одной интересной специфической особенностью. Он уплотняет время. Он дает возможность время действовать, со временем управляться более эффективно. А значит, здесь присутствует компонента информации, компонента воздуха, именно воздух сжимает, уплотняет время, давая нам возможности не растягивать его, а употреблять скажем так, в таком концентрированном виде. Понятно, что поток любви будет добиваться противоположного качества, потому что в большей степени он связан с первоосновой любви, с наименной первоосновой любви, задействует первооснову свобода, и время уже будет не сжиматься, время уже будет растекаться, растягиваться, и вы вместе с ним соответственно. Да? Но обычно человек, растеченный во времени, если его сознание находится внутри внутреннего круга первооснов, обычно этого не замечает, это состояние такое полусонное. То есть, возможно, не полусонное, но относительно всех других, то есть он медленно живет, он медленно существует, он же плывет по течению, плывет на потоках, сам ничего с этими потоками и течениями не делает. Но персональный эгрегор ваш, коли он изначально заточен на энергии потока любви, то есть обладающий качеством уже не разъединять, а соединять все совсем. Эффект времени будет воспринимать несколько иначе, если, опять же, григориальная система, она затучена под этот поток. Время здесь, да, оно растягивается, но при этом при всем не происходит ощущения ее утечки. То есть не появляется ощущение траты его впустую. Ну, представьте себе, что вот вам надо вымыть вот этот вот пол, да, к примеру. Вот у вас есть ведро с водой. Есть разные механизмы мытья пола, но мы исходим из пресуппозиции, что у нас есть только одно ведро с водой, у нас нет два. Не будет. То есть, а ведро это наше время, вот нам надо как-то распределить время правильно с точки зрения эффекта. Вот на потоке знаний человек берет пряпчику, берет щеточку и очень экономно начинает оттирать только те места, которые действительно требуют внимания. Человек на потоке любви берет ведро и так Эх, на пол растекается само, потом мы берем, все это дело как-то собираем, и не собираем самого. Ну вот приблизительно, приблизительно так. Да? Вот различные способы достижения результата. Причем результат все равно есть. Да? А вот механизмы получаются совершенно разные и совершенно разные состояния. Человек, сознание которого заточен на поток знаний, он ко второму методу будет относиться как к безобразию в да? А наоборот, тот, который на потоке любви, он будет к первому методу, методу потоку знания относиться как к излишней трате времени и излишней мелочности, мещанству, которое совершенно не, не соответствует русской широкой душе. Ну, такой вот этот пример как бы пришел с поверхности, да, а на самом деле таких примеров можно подыскать будет очень большое количество. Поток любви обладает специфической особенностью не разделять элементы внешнего мира и себя в том числе друг от друга. А умеет способность видеть все целиком. То есть как, пример с этим полом. Да, пол грязный, его надо помыть. Не надо дифференцировать. Здесь менее грязное, здесь более грязное. Надо вот так вот всем дать одинаково. Времени, пространства, силы, энергии одинаково. Почему? Потому что разницы на этом потоке между живыми и неживыми объектами, в частности, между живыми, не существует. Если объект живой и способный умереть, если он вырабатывает энергию, в единицу времени, то нет разницы между одним объектом и другим объектом. Даже по сути на глобальном на потоке любви нет разницы между количеством вырабатываемой энергии. Нет дифференциации, этот вырабатывает много, хороший этот вырабатывает мало, плохой или наоборот. То есть здесь понятия добра и зла очень сильно растворяются друг с другом, перемешиваются и употребляются только в том случае, когда это необходимо вот так, для такого соединения, соединение сознания и окружающего мира. Поэтому мы с вами говорили, что на этом уровне, как правило, всегда существуют боги плодородия, которые именно так воспринимают окружающую реальность. Если живое, значит мое, неживое, значит не мое. Здесь оценка окружающего пространства идет по такому простейшему фактору, которым обладают все существа, на которые ты хочешь распространить свою свое влияние, свой поток, а это значит, что выбирать вот этой системе множеств, да, разные люди, разные умы, разные сознания, их надо оценивать по самому-самому простейшему качеству, которое однозначно есть и у самого сложного, и у самого простого. И сознание на этом потоке безошибочно это качество выбирает. Например, они все живые, они все мужчины, они все женщины. Да, они двуногие, не они четвероногие, неважно, по какому-нибудь параметру в данный конкретный момент, помогающий не отделять один элемент внешней, внешней реальности от другого элемента. Когда поток любви входит в сознание и персональный эгрегор, в частности, и этот эгрегор заточен брать и работать именно на таком потоке происходит удивительнейшее ощущение правильности происходящего. При этом, при всем, эта правильность, она не требует личного участия, то есть личной, личного, личной оценки. Не то чтобы оно происходит все само собой, но именно поток любви в большей степени рождает поток удачи. Потому что здесь отсутствует критичность мышления, иногда даже излишняя критичность мышления. На потоке любви люди плывут по жизни, но всегда выбирают тот темп движения, который в данный момент нужен. На этом потоке мы не вступаем в противоречие с реальностью, мы используем ресурсы реальности в том объеме, в котором надо. Здесь уже будет отсутствовать критичность мышления и нежелание тратить время на неправильные действия, потому что в этом состоянии никакое действие не может являться неправильным, если оно вот сейчас подвалило. Вот оно сейчас подошло, значит правильно его делать. Здесь нет спора с внешним миром. Поток любви это абсолютное доверие к реальности. Абсолютное доверие. Поток любви может притянуть события, которые на потоке знаний невозможно притянуть. Например, события волшебные. Потому что знания, они, поток знаний он делает сознание прагматичным. Знаю, как должно быть. То есть никакой элемент этого мира не является не нужным. Все нужно. Да, люди, которые находятся на этом потоке, иногда это состояние доводит до полного абсурда. Просто до полного абсурда. То есть обрастают вещами, ненужными связями. И такое состояние вполне приемлемо, если сознание действительно заточено под поток любви. Просто в чистом виде, поток, повторяю, поток любви и поток знаний, сознание не берется, его берут эгрегоры. Человек, не, человеческий разум не может взять его в полном объеме. А поскольку этот поток и импульсы его тяжелы для человека, это как раз и приводит к тем эффектом, который мы называем крайностями, то есть человеку ужасно, что называется, заносит. Человек, находящийся на потоке знаний, ненавидит на всякий случай всех, а человек, находящийся на потоке любви, излишне всех любит, то есть настолько, настолько всех любит, что уже начинает это доходить просто до, до, до тотального абсурда, просто до тотального абсурда.